Здравствуйте, дорогие друзья! По многочисленным просьбам наших соратников, сотрудников, пользователей нейтроника, я хотел бы прокомментировать сюжет, который был выпущен Федеральным агентством новостей еще в июле 2018 года. Название сюжета было таково, что ученые РАН разоблачили производителя нейтроника. В данном сюжете показано, как в институте радиотех... радиоэлектроники и автоматики доктор физмат наук Александр Дмитриев проводит измерения. Как он это проводит? Это отдельная история, требующая отдельного разговора. Он сам маленький, упаковочка большая, но зато подробная инструкции, если что... В доме москвички Дианы каждый гаджет под контролем. Десять лет назад друзья рассказали девушке о вреде электромагнитного излучения и подарили устройство защиты нейтроник. У меня очень часто от пары часов работы за ноутбуком начинала вот здесь вот болеть, как будто бы силы высасываются. Ну, как бы, не, не то, что, ну, вот посидела я за ним, и какая-то я ленивая и вялая становлюсь с тех пор, как я наклеила эту наклеечку, это вообще не нет. С чудо-наклейкой, уверена девушка, вредные излучения техники ей не страшны. Теперь нейтроник на каждом компьютере, телевизоре и мобильном телефоне. Главное – строго следовать инструкции. Мы решили проверить, как с помощью антенны нейтроник меняет электромагнитное излучение гаджетов и обратились за помощью в Институт радиотехники и электроники Российской академии наук. Вместе с профессором Александром Дмитриевым проводим эксперимент, измеряя мощность электромагнитного излучения от мобильного телефона. У меня в в руках обычный смартфон, на нем установлен нейтроник. Сейчас я подношу его контейнер измерительного прибора и начинаю передавать видеофайл по мессенджеру. В этом случае телефон излучает постоянную в среднем во времени мощность. Для того, чтобы снизить статистическую погрешность, проводим измерение несколько раз. Подносим телефон экраном и тыльной стороной контейнер и повторяем все это без нейтроника. 21, 30, 31... 31.30 30. Измеряем уровень свеча излучения от работающей микроволновой печи. Датчик мощности улавливает единицы милливатт, которые просачиваются сквозь щели в ее корпусе. Прикладываем к датчику нейтроник. Это эквивалентно размещению устройства на корпусе телефона. Там мы поставили экран. И излучение в этом направлении значит, оно Уменьшилось. Для того, чтобы понять, как устройство нейтроник влияет на датчик, мы разместим его сейчас сзади прибора. Датчик у нас в этом случае играет роль человека. Минус пять. Минус десять. Пятнадцать. Двадцать. Убрал пленку. Пятнадцать. 18. Так проводить измерения, как показано в сюжете, нельзя. Есть методические указания по проведению измерений, есть специальные условия. И то, что они помахали нейтроником перед измерителем или перед телефоном, не выдерживает никакой критики. Так измерять нельзя. Сопоставление показывает, что если нейтроник находится перед датчиком, то уровень излучения попадающего на датчик ос ослабляется примерно вот на 5-6 дБ. Если он э, находится с датчиком, никакого влияния это не оказывает. Можно сказать, что эта вещь не вредная, она как бы здоровье не вредит. И тем не менее, в этом сюжете э, э, уважаемый э, профессор Дмитриев показал, что в определенном положении нейтроник снижает напряженность электромагнитного поля на 6 децибел. Вы представляете себе, что такое 6 децибел? Если 1 децибел равен порядка снижения в 1,27 раза. То есть 6 децибел – это порядка снижения напряженности около 4 раз. Нейтроник, как металлическая пленка, действительно отражает электромагнитное излучение от мобильного телефона и микроволновки, но незначительно. По словам профессора, эффект почти нулевой. Наше измерение, так сказать, вот... Ну, с теми, так сказать, огрехами, которые там могут быть, показывают, что статистически значимого результата применения нейтроника мы не обнаружили. Во-первых, мы, значит, ну, примерно оказывают, что и со, стороны, и со стороны экрана, и со стороны противоположные, так сказать, излучения одно и то же. Во-вторых, мы не видим влияния нейтроника. Не видим. А мы видим... Показываем его на специальном приборе, насколько уменьшает возникает вот здесь напряженность определенная, да, информации напряженность. И вот мы, если мы сюда вносим вот в это поле вот наше устройство, вот, смотрите, да, что происходит? Видите? Во сколько раз падает поле напряженности? От 525 до 15. То есть, это в 20 раз. Что это за приборы, как он работает, главный конструктор нейтроника объяснить не смог. На сайтах, кроме описания методик исследования эффективности устройства, отзывов и санитарно-эпидемиологического заключения, нет никаких документов с результатами независимых научных экспертиз. Надо было сначала ознакомиться с теми документами. Вот их целая пачка которые у нас есть по измерениям, а потом уже проводить измерения, если это интересно. Но они измерения не проводили, и огульно утверждать это просто абсурд. А сейчас хотел бы вам еще раз показать а, те документы, те испытания, измерения, которые мы проводили. Производитель должен провести аналогичное научное исследование нейтроника и верифицировать его результаты отвечая на вопрос корреспондента, которая вела данную передачу о том, что в конце она говорит, надо верифицировать, такое еще слово хорошее подобрала, то есть повторить те измерения, достоверность измерений в нескольких организациях. Так вот, уважаемые друзья, я вам показываю эти организации. Вот последняя организация, которая в 2016 году проводила измерения, это Институт сверхчистых материалов. По нашему изделию сравнительный анализ делался. Вот видите, какая толстая папка, где все таблицы, все измерения в специальных условиях, специальными спектроанализаторами. И вот посмотрите, насколько, изме... насколько изменилось по сравнению с контрольными образцами и с испытуемыми образцами. Нейтроник показал себя в данном случае... Лучше, чем даже военные изделия. То есть измерения, которые были проведены, подтвердили, что нейтроник эффективно снижает электромагнитную напряженность и напряженность магнитного, напряженность магнитного поля и напряженность электричества поля. А, так скажем, мозаичный эффект, где после 3 ГГц снижение идет. Снижение идет до 20 децибел. представляете себе, это в несколько раз, в несколько, до 8 раз. И вот документ, подписанный директором института. Вот протоколы, которые здесь подложены. Это раз. Измерения проводились по физике. А перед этим, еще задолго до этого, в 2002 году, в лаборатории ЗАО Самтес, это совместная российско-американская лаборатория, Проводились измерения нейтроника на мобильном телефоне. И показано, что вот протоколы, показываю. Один протокол, второй протокол. Где показано, что снижение напряженности поля, в 1,8 раза. Вот еще один протокол. Это третья организация, которая, как мы говорим, верифицировала изделие нейтроник по физике. И написано, что снижение напряженности поля происходит в 1,8 раза. Вот печать замдиректора НИЦ Института медицины труда Суворова, где проводились измерения. Вот все печати стоят. В 1,8 раза измерения. То есть уменьшение произошло электромагнитной напряженности поля от телефона. И в том числе еще и по монитору компьютера, по статической напряженности аналогично такие же проводились измерения. И в итоге... Получено было экспертное заключение о том, что подписанным уважаемым главным специалистом нашей страны по медицине труда Юрием Пальцевым, что экспертиза, представленной документации и результаты проведенных испытаний устройства нейтроник, Далее, дают основания для заключения о том, что данное устройство не будет вызывать неблагоприятных изменений в здоровье человека. И может быть рекомендовано как средство снижения уровня электромагнитных полей, создаваемых носимыми аппаратами сотовой связи. Устройство нейтроник... Другой модели, МГ-04, также не будет оказывать неблагоприятного влияния на человека и может быть рекомендован в качестве средства защиты от электростатических полей, создаваемых электронно-вычислительными машинами, то есть компьютерами. Это бумага, подтверждающая то, что мы доказали, что верифицировали данное устройство, и то, что показали нам уважаемый профессор Дмитриев, не выдерживает никакой критики. И самое главное, что цепляясь к физическим измерениям, которые, собственно говоря, имеют тепловой эффект, они а тепловые эффекты. Никто не обсуждает. Они а тепловые эффекты уже подтвердили американцы и наши исследователи Лапкаева в Институте. Саровского ядерного центра. Затем мы получили отчет еще в 2003 году. Из Австрии. Вот такой толстый отчет по биологии. То есть испытания проводились медицинские. И где показано было, что нейтроник снижает, то есть уменьшает... Воздействие на человека можете ознакомиться на сайте Neutronic.ru. Далее могу еще показать один отчет, который про, э, сделал профессор Симаков по разработке тест-анализатора по подтверждению работы Neutronic. Вы также можете найти все документы на сайте Neutronic.ru и Neutronic.com. Поэтому мы подтвердили... И верифицировали нейтроник как средство защиты одной из лучших в мире, которое обладает синергетическим эффектом. В процессе тиражирования он уменьшает электромагнитная напряженность электромагнитного поля. А самое главное, что он уменьшает и снимает нагрузку с магнитную нагрузку с организма человека. Это доказано. Вот посмотрите. Сколько здесь было проведено исследований. Вот такие вот папки целые. И недаром мы получили золотого Архимеда за нашу разработку. За разработку Нейтроника я как изобретатель получил диплом. Золотой медалью был награжден Архимедом. Тесла ФС наградили. В Корее наградили. Еще в 2001 году, даже в 2000 году, Нижний Новгород нас наградили дипломом второй степени за нашу разработку. Уже 19 лет как награждают. Мы доказываем, что это все работает. И это работает. 2010 -го года руководителю организации Валкон Создателю этого защитного устройства была вручена уникальная наградная Библия с иллюстрациями русских художников. На особой странице Библии присутствует именной титул с подписью 15 Патриарха Московского и всея Руси Алексия II издавна наградная Библия использовалась как форма поощрения за духовное подвижничество и особые заслуги перед российским государством. И около миллиона пользователей, которые пользуются устройством, и можете на сайте посмотреть, сколько благодарностей и отзывов по работе положительных нейтроников. Меня зовут Иванова Галина, я мастер международной компании «Караулы Group. Нейтроником я пользуюсь ровно столько, сколько он появился. Я считаю, что это одна из лучших, других я просто не знаю защиты. Этим надо пользоваться всем, потому что у меня дети не незрячие, но у них у всех стоит на экране, на твете. Они убрали микроволновки, на телевизорах тоже это. Ребята, на телефонах обязательно. Вот так, как расскажет Володя, делать обязательно. На айфонах должно быть по две. Могу показать, что у меня две. Действительно, две лежит всегда с собой. Их можно клеить, можно положить. Если вдруг меняете, собираетесь менять телефон. Поэтому все достаточно серьезно. Подумайте сами о своем здоровье. Спасибо, что есть создатели интересных припоров. Те, кто говорят, что это не работает, пусть они сначала проведут... Нормальные измерения по биологии, по физике используя нормальную аппаратуру, а не просто бегая с нейтроником и измерителями а, в, в тех условиях, в которых никогда нельзя, вернее нельзя проводить измерения. Это абсурд. Вредные случаи излучения также исходит от компьютеров, подключенных к беспроводной сети и Wi-Fi-роутеров. Но и с ними, как и с телевизорами, нейтроник не может взаимодействовать в принципе. Девушка утверждает, что нейтроник не может взаимодействовать в принципе. Откуда она это взяла-то? С какой, с какой стати? Ее утверждение вообще вот из воздуха высосанное, потому что нейтроник работает. И последние измерения и испытания мы провели с большой антенной, которая убирает воздействие и резонансы на большой территории, в сочетании с нейтроником, и подтвердили, что у всех сотрудников офиса большого ушла магнитная нагрузка. И подтвердили это врачи и исследователи, которые участвовали в экспериментах. Прилепили вы на шлепку? Антенна здесь излучает, она никак не излучает вот в том месте, где находится наш нашлёпка. По словам Александра Дмитриева, нейтроник бесполезен и по другой причине. Согласно инструкции, устройство размещается сзади антенны, а не спереди. Для того, чтобы она, вот, излучение от, от антенны к нам не попадало, мы должны его перекрыть. Ну, как-то поставить вот так вот. И, и направить его туда все от нас. Но если мы, если мы наклейку ставим вот сюда а разговариваем по телефону таким образом, то получается, что у нас, так сказать, она не, эту функцию свою не выполняет. То есть при излучении она не защищает, она при приеме уменьшается. Дмитриев показывает, как установить нейтроник, чтобы он работал спереди или за Он не понимает вообще принципа работы ближней зоны. Потому что ближней зоны теории не существует. И нейтроник работает в сфере. Он воздействует на поле в ближней зоне и устраняет резонансы, которые подтверждаются биологическими экспериментами, испытаниями, исследованиями, которые мы вам показали. Обладая э, синергетическим свойством, то есть, по обратной связи уменьшается и напряженность поля. Потому что, еще раз повторю, теории ближнего поля не существует. Нейтроник работает в зоне отраженной волны, в ближней зоне отраженной волны, так называемой зоне Френеля. И исследования и испытания показали, что и напряженность электромагнитного поля вокруг. И случатели также уменьшаются в несколько раз. А уже 3G, 4G, 5G уменьшение до 20 дБ. И это доказано. Если разработчики сумеют доказать, что устройство в достаточной степени отражает электромагнитное излучение, его можно будет назвать средством защиты. А пока нейтроник всего лишь бесполезная наклейка с голограммой. Эти измерения некорректные. Измерения должны в специальных условиях, в одинаковых проводиться. И несколько дней они просто так поднесли, нейтроник куда-то поставили, и то в этом случае в 6, на 6 дБ уменьшается напряженность. Поэтому здесь абсурдно это говорить. И а, просто стыдно должно быть уважаемым профессорам, которые называют изделия запатентованные какой-то наклейкой, ничего не, не делающий Это абсурд и вообще... Они должны извиниться, по большому счету. Но это на их совести. Вот я вам показал, сколько мы проводили измерений, испытаний, подтверждающих эффективность нейтроника работы. Поэтому пользуйтесь, используйте. А те, кто на нас льет грязь, это на их совести пусть будет. Я активный пользователь телефона и заботюсь о своем здоровье. И тоже стараюсь разобраться, что в этой области происходит. И по моему мнению, в принципе, обычное повседневное пользование обычным телефоном, не переходя каких-то каких рамок, не несет в себе никакой опасности. Олег Язев, профессор физики. Политехническая школы Лозанны вообще говорит какую-то, не знаю, как это выразиться. И про что говорит, непонятно. Почему автора сюжета не пригласили Никитину, Пальцева, Григорьева, специалистов, Лапкаеву, Масса специалистов, занимающихся гигиеной и нормированием электромагнитных полей. И, и сейчас даже последний сюжет, который был вот на НТВ, говорящий о том, что 5G не вредно, показывает каких-то трех женщин, э, польских, то ли немецких, которые организовали организацию, говорящие о том, что надо вот исследовать. Молодцы, что они говорят, так давно уже все исследовано. Посмотрите по ссылке наш фильм Дайджес всех выступления американцев в сенате американском, на заседании Совета Федерации экспертного совета, а не просто каких-то товарищей, может быть, уважаемых, которые вообще не в, теме, не в теме. Все сотовые телефоны, например, которые выпускаются, которые допущены на рынок, они вкладываются в какие-то рамки по так называемому специфическому коэффициенту поглощения. То есть... Если бы, если бы они излучали больше, это было, бы, это было бы опасно, то их бы просто не допустили к продажам во многих странах. В данном случае мы говорим о небольшой наклейке, которая крепятся на телефон. Мне кажется, это деньги на ветер. Ни в какие рамки сотовые телефоны не вкладываются. Посмотрите а, фильм, наш Дайджес, где показаны уровни воздействия мобильной техники на здоровье человека, подтверждающие еще таблицу Минина 1974 года, где каждая частота воздействует на тот или иной орган и организм в целом человека, в итоге приводя к определенным заболеваниям. Эту таблицу вы можете посмотреть по ссылке, и это будет опровергать утверждение данного товарища, который вообще не знает, о чем говорит. Благодарю за внимание, так что пользуйтесь нейтроником, пользуйтесь нашими изделиями, которые мы делаем, они вам сохранят здоровье и очистят окружающую среду.